Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин! Большое спасибо за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказываете, позволяя нам сделать еще одно исследование в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем, ладно? Найти настоящего друга трудно, это не секрет. Все мы мечтаем о комике, с которым можно посмеяться, о надежном плече, на котором можно поплакать, о закрытой шкатулке, которой можно без осуждения открыть свои самые сокровенные тайны. Безусловная любовь и поддержка могут показаться сказочным вымыслом или еще одной вещью, о которой нам лгут в кино. Однако не бойтесь, ведь глубокая и длительная дружба возможна. Вот 8 пунктов, которые помогут вам на этом пути. Есть ли у вас друг, или вы задаетесь вопросом? Есть ли у меня настоящий друг, или вы все еще ищете его? Первое, они действительно слушают вас. Вам когда-нибудь казалось, что собеседник просто ждет, когда вы закончите говорить, чтобы начать самому? Настоящий друг не говорит «О, черт, это отстой, но подожди, пока ты не узнаешь, что случилось со мной». Или «Это не так плохо, как то, что я переживаю». Настоящий друг знает, когда вам нужно выговориться. Они предлагают свое сочувствие, совет или плечо, чтобы поплакать, эмоциональную поддержку или все остальное, что они могут. Тем не менее, они по-прежнему говорят с вами о себе, потому что в конце концов это совершенно нормально. Второе. Они честны с вами. Слышали ли вы когда-нибудь поговорку «Лучше получить пощечину от правды, чем ласку от лжи»? Наверное, это придумал очень верный друг, потому что именно так они поступают ежедневно. Идет ли речь о чем-то, в чем друг с вами не согласен, или о чем-то, что произошло без вашего ведома, настоящий друг скажет вам правду, даже если ее трудно услышать. Настоящий друг знает, что вы заслуживаете услышать правду. То, как они скажут вам об этом, зависит от конкретного человека. Некоторые люди прямолинейны, другие — более тонкие. Но в конце концов они скажут вам об этом, несмотря ни на что. Номер три. Вы нравитесь им таким, какой вы есть, и они уважают ваши границы. Вы когда-нибудь чувствовали, что кто-то толкает вас слишком далеко и слишком быстро? Расширять горизонты и пробовать новое — это прекрасно. Некоторые друзья могут, например, не захотеть провести тихий вечер дома, поэтому они могут подтолкнуть вас к походу на вечеринку или собрание, на которое вы на самом деле не хотите идти. Противоположности могут притягиваться, но настоящий друг не будет пытаться изменить вас по своему вкусу. Они будут уважать то, чего вы хотите, и то, чего вы не хотите. И они будут уважать вас как личность в целом. В конце концов, уровень комфорта друг друга – это одна из самых важных вещей, которые нужно учитывать в дружбе. Номер четыре. Они будут искренне поддерживать вас. Вы когда-нибудь чувствовали, что друг втайне завидует вам? Они могут уговаривать вас не делать то, что они делают, под видом помощи вам, или они могут искренне не радоваться за вас, когда с вами происходят хорошие вещи. Если кто-то опускает вас, когда должен поднимать, есть шанс, что это не совсем ваш друг. Настоящий друг будет безоговорочно любить и поддерживать вас, не думая, что это должен был быть я. Пятое. Они будут рядом с вами и в хорошие, и в плохие времена. Бывает ли у ваших друзей ощущение, что они рядом только тогда, когда вы веселитесь, и им это удобно? Настоящий друг поддержит вас, даже когда это может быть не очень удобно. Они не заставят вас чувствовать себя плохо или обузой за то, что вам нужна помощь. Наоборот, они осыплют вас любовью и поддержкой, в которой время от времени нуждается каждый. Номер шесть. Они ставят вас в приоритет и вкладывают усилия в дружбу. Угасла ли ваша дружба из-за разных жизненных путей и обязательств? Например, в десятом классе вы были лучшими друзьями с кем-то, с кем у вас было общее расписание. В одиннадцатом классе, когда у вас не оказалось общих уроков, вы отдалились друг от друга. Это особенно часто случается в переходные моменты вашей жизни, например, при переходе в новый класс школы или на новую работу. Но с настоящим другом, даже когда жизнь может разлучить вас, он всегда приложит усилия, чтобы сохранить дружбу и провести с вами время. Номер семь. Они знают и помнят все о вас. Очевидно, что никто не обладает сверхчеловеческой памятью. Но настоящий друг будет помнить о вас и со временем подметит ваши маленькие привычки. Это может быть даже глубже, чем такие мелкие факты, как имя вашего питомца или то, что вы тайно списывали в четвертом классе. Когда ваша дружба перерастет, настоящий друг может знать о вас больше, чем вы сами помните. И номер восемь. Они не используют вас в своих интересах. Есть ли у вас друг, который записывает все, что он сделал для вас, чтобы потом улечить вас, когда ему что-то нужно? Или доводит вашу доброту до предела? Мы все хотим быть добрыми к нашим друзьям, но есть большая разница между тем, чтобы быть добрым, и тем, чтобы им пользовались. Если вы обнаружите, что в дружбе вы делаете все, что нужно, и это отнимает у вас много сил. Возможно, вам стоит пересмотреть свои дружеские отношения. Настоящий друг будет отдавать вам и заботиться о вас. И дружба будет иметь как эмоциональный, так и физический баланс. В мире, где кажется, что каждый пытается получить от вас что-то, вместо того, чтобы быть настоящим другом, настоящих друзей трудно найти. Но не теряйте надежду. Потому что, как и большинство вещей в жизни, поиск настоящих друзей требует работы и немного удачи. Как только вы найдете такого друга, ваша дружба обязательно расцветет, и он сделает вашу жизнь невообразимо лучше. Возможно, настоящий друг уже не за горами. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление о том, как определить настоящего друга. Описывают ли какие-либо из этих признаков вашего друга? Оставьте ниже комментарии о своем настоящем друге или, если хотите, забавную историю с ним. Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться любым опытом и мыслями, которые у вас есть. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто все еще озадачен поисками настоящего друга.